Мы находимся в районе Арджан. Это один из спальных районов Дубая, причем один из топовых. и наиболее комфортных спальных районов для жизни. Посмотрите, уже построены, застроены процентов на 70. Сейчас здесь стартовали три новых проекта. Я показываю вам локации каждого из них, рассказываю про них. И они все от трех разных застройщиков, но объединяет их то, что это минимальная ценовая политика. То есть студии начинается примерно от 500-600 тысяч дирхам. One bedroom от 900 тысяч. Есть более крупные площади. Причем везде действует максимальная рассрочка там на 5-6 лет, это посоха payment plan когда вы можете выплачивать стоимость квартиры уже после сдачи и собственно если вы берете планируете взять под долгосрочную аренду апартамент то он будет окупать сам себя то есть сначала вы выплачиваете, конечно же рассрочку до конца строительства а потом остаток вы еще будете гасить там по одному проценту в месяц и это будет отбиваться с ваших аренных платежей если вы для себя хотите взять что-то такое на перспективу может быть приезжать жить то это тоже классный вариант можете выплачивать частями и причем взять за минимальные деньги апартамент в благоустроенном районе пока эти апартаменты, апартаментные комплексы построятся, то уже будет застроен район полностью. И так интересно. Ну что ж, поехали. Я вам презентую каждый из проектов вкратце в отдельности. И ссылки на подробные обзоры каждого из них будут под этим видео в описании. Первый и как бы раньше он стартовал проект, это Валара Винцетора. Вот видите под подъемные экраны, там уже началось строительство этого проекта. выполнен, он в таком дворцовом викторианском стиле. И на первый взгляд это может показаться немножечко странным, такой стиль, но все зависит от реализации и ну, насколько качественно это будет реализовано. И я убедился уже, и вам показывал в одном из обзоров, как этот застройщик фактически строит дома. То есть вот Винцетора uh, Бульвар, вот здесь рядом с Миркл Гарденс. Uh, этот уже сдан их проект. Я там прогуливался, там был как раз праздник, устраивал застройщик рождественскую какую-то там uh, движуху на Рождество в декабре. Итак, вот мы к нему приехали, к этому... Винцитора Бульвару. И сейчас, во-первых, мы здесь в канун Рождества. О, смотрите, как интересно, между плиточкой и искусственный газон. Симпатично. Здесь, в канун католического Рождества, сейчас такое вот рождественское убранство. И то, что мы сейчас можем здесь реально с вами оценить, что будет полезно нам с вами оценить, это то, насколько застройщик умеет не просто строить дом, а создавать среду. Посмотрите этот обзор, вам очень понравится, превзойдет ваше ожидание комплекс я вам гарантирую. Я считаю, что это наиболее интересный проект из всех трех, которые я вам сейчас презентую, именно с точки зрения уровня качества и проработки. Но по стилю он может не всем подойти, и я с вами соглашусь. Мне тоже такой викторианский стиль, ну, как-то необычный. За счет этого я считаю, что этот проект, он обойден вниманием, то есть у него, на него спрос ниже, чем э, то, как бы, чем соотношение цена-качество. Вот так я вам скажу. Потому что вот не всем заходит такой стиль. А, поэтому, ну, если вы будете под сдачу брать, то, наверное, стоит задуматься над тем, насколько это будет ликвидный проект по сдаче. Но снять бы я хотел такую квартиру. Купить, ну, не знаю, вот, лично для себя, чтобы самому жить. А арендовать запросто, да, вот, очень комфортно. Они там строят все прекрасно. Посмотрите обзор. Вот, кстати, в кадр попал Miracle Gardens. Это такая огромная территория. Сад, усаженный живыми цветами. Там, с самолетом обсаженными. Там, такие гномы с белоснежками. Очень красиво. С семьей можно туда сходить. посмотреть. обязательно рекомендую. Это один из топовых а, объектов а, в Дубае. Именно, вот, туристически. Двигаемся дальше. Ора-24 прямо вот здесь, под моими ногами. Вот этот участок, огороженный. Это новый проект от застройщика Ора-24. Проект называется ЭЛАНО. фишка, самые богатые фасилитис. есть там какие-то игровые комнаты, какие-то библиотеки, какие-то там бильярды, там, что только нету, там, или гольфа. То есть а, застройщик с наименьшим опытом из всех вот тех, которые я сейчас презентую, то есть сейчас три застройщика презентую, у них меньше всего опыта. У них еще нет данных проектов. Поэтому они с кожи лезут, чтобы вот как-то привлечь внимание. И у них ниже цены, чем у их конкурентов. Очень большим спросом пользуются их проекты. Ну, в общем, за счет того, что ниже ценник, и даже еще, по-моему, чуть более длинная рассрочка, чем у остальных. У других на 5 лет, у этих на 6 даже. Ну, если возможно, вам это понравится и ваше внимание привлечет. Я снимал обзор тоже на их этот проект. Правда, пока там на тот момент еще не было деталей в плане там рендеров, как будет выглядеть сам комплекс. Но уже шоурум я показывал. То есть, тоже можете посмотреть. Ссылочка будет в описании. Здесь тоже подсказки наверняка появятся. А еще мы сейчас позвоним в шоурум, чтобы я вам показал, какого уровня качества отделки. Заходим внутрь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 задекорированы как стеновые панели. Чтобы, ну, чтобы просто вам приятнее было жить, в конце концов. Здесь пойдем в ванную. А, это да, при дороге. Посмотрим, как здесь выполнены фасады шкафов вместе с дверьми в одном стиле. Этот проект, скажем, для тех, кто хочет чуть, чуть сэкономить. И еще один проект. Это старт самый свежий актуальный. Вот на той площадке. Видите, там уже застроено все вокруг. Там такой более обжитой пятачок. Там у нас стартовал очередной проект от застройщика Самана. Самана Микрос Signature. На сегодняшний день это их самый красивый проект. Я снимал уже несколько раз обзор на их проекты у них уже там свыше 15 проектов запущенных было четыре из них уже построены я показывал там другие локации И, кстати вот этот район арджан гораздо лучше чем все э, локации, где их стартовали предыдущие проекты Ну, то есть, например, студию City Там, как бы, еще пока нет ничего Здесь гораздо более обустроенный район Вот как выглядит место расположения Самана Микона Сигнейчера сейчас Посмотрите на дома вокруг Здесь же все уже готово для комфортной жизни Пожалуйста, благоустроенный район Все газончики, клумбочки Магазины, аптеки Вот там что то Тай, что-то там кафешка какая-то, а вот собственно стройплощадка, вот здесь будет построен тот дом, один из последних, наверное, который займет свое местечко вокруг, вот там активная стройка идет, но эти дома уже будут достроены к моменту сдачи нашего самана Signature, короче говоря, будет этот самый, наверное, уже завершенный такой сегмент на сегодняшний день, хотя за следующие вот три года, я думаю, что весь район застроится уже полностью, сюда, кстати, обещают подвести новую ветку метро, но, как бы это будет неизвестно скоро или нет и я бы вообще не стал задумываться, о а метро <laughs> Дубай это не Москва, там пофигу метро рядом или нет, здесь как бы все на машине ездят, я первое там время еще, когда только прилетел сюда, пользовался метро потом мне это стало неинтересно а я, потому что езжу на машине везде, как и все, Дубай город машин а цены причем, не вы удивитесь тут такие же примерно цены, стартовая цена на студию с бассейном, со своим личным на террасе, 720 тысяч дирхам плюс еще у вас там будет во дворе классный такой бассейн с таким пологим входом песчаным, то есть как пляж сделан. У них, в общем, это все похоже на курорт такой, знаете, белый с голубым стиль Много, много бассейнов, в каждом апартаменте бассейны. То есть похож он на профиктуре, на круизный лайнер этот комплекс. То есть, на самом деле покруче. Ну и цены повыше, да, то есть раза в полтора, выше, чем у Оно 24. Опыт у них больший дизайн интереснее. Давайте посмотрим шоурум. Покажу вам, как будет выглядеть отделка. Идемте. Интерьеры у них меняются не так часто. Вот этот шоурум актуален для всех последних нескольких стартовавших проектов. Вся встроенная мебель, то есть этот островок тоже встроенный. Вся мебель входит в стоимость, та, которую нельзя подвинуть. Вот стол можно подвинуть, все, значит, всего не будет. Естественно, двери все, они идут в цвет и в фактуру со встроенными шкафами. Вот этот гардероб в спальне, эти шкафы с подсветкой, они будут обязательно в базовой комплектации Ну, причем там такой еще нюанс, что много мелких студий, как отель больше, да? То есть, если вам для тихой, комфортной семейной жизни, то, может быть, он меньше вам понравится. Наверное, в таком бы я постоянно жить, особенно с семьей, не стал бы. Вот такие три разных проекта. Вот такой интересный район Арджан я вам презентовал, показал для жизни. Напишите, что вы думаете об этом, какой вам проект больше понравился, кто бы вы хотели себе, для себя приобрести больше. Пишите, кому нужны детали. На самом деле, быстро сейчас уже утратит актуальность Старт, особенно ора 24 он быстрее всего распродастся, потому что они там давно уже собирают expression of interest, у них самый низкий ценник, и несмотря на то, что опыт у них меньше, но распродадут они его быстрее, я в этом больше, чем уверен. Вот. Обращайтесь, кому нужен подбор недвижимости, с вами был Даниил про Дубай, всем пока.